Центре. По центру еще дать. Это для тех, кто спрашивал, что будет при мелкой аварии. Слушай, нет крещины. просто нет и все. Вот остались только отпечаточки. Проверника, слава чтобы показать. Ну вот смотрим, что нет трещины.